Ленивую октябрьскую субботу великих ленивых живчан испугал шум великолепных истребителей. Люди, удивившись, что в городе что-то наконец происходит, решают скучковаться на центральной площади, чтобы взглянуть на высший пилотаж. Толкаясь и кидаясь в друг друга палками. Люди все же смогли занять места для просмотра чудес. Запрыгивая друг на друга, люди стремились увидеть летающие куски металла в Бомбе. Что мне вот. Да, как они трюки делали, как переворачивали почти прямое отношение к авиации. Да? скажете? Да. Ну, я заканчивал технику авиационного приборостроения, поэтому Ничего гироскопические приборы и устройства, которые стоят на этих самолетах, это гордость наша. Они являются глазами и ушами авиационной техники. техники. Поэтому я горд за нашу родину, за нашу страну, за нашу оборонную промышленность. Спасибо. Вы чувствуете гордость нашей студии? По-любому. Да. Такие техники летают. Очень. Мне понравилось шоу. Я сегодня работал, сегодня позвал студентов. Принесли специально пару с утра на обеденное время, чтобы снять репортаж об этом мероприятии. Шоу мне само понравилось. Я его снимал, начиная с репетиции, с балкона своего дома. Немножко страшно. Не страшно? Было. Давай подойдем. Давай. Не, не страшно. А что там страшно? Все нормально. Они а летали и переворачивались. Летали. Вы чувствуете гордость за нашу страну? Да. да. Конечно. То самое лучшее.